Здравствуйте! Мое дело бюро представляет обзор самых интересных новостей законодательства за прошедшую неделю. Сегодня в выпуске новые валютные ограничения, новые меры поддержки, новые контрольные соотношения, дисквалификация, осторожно, налоговый прогноз, новые валютные ограничения. Президентом введены дополнительные меры в сфере валютного регулирования. Так установлен запрет до 31 декабря без разрешения Центробанка проводить операции по оплате доли вклада или пая в имуществе иностранных организаций, внесению взноса в рамках договора простого товарищества в форме кап вложений. Кроме того, расширены полномочия Центробанка, в том числе по выдаче разрешений на продажу валютной выручки в другой срок. Новые меры поддержки. В связи с антироссийскими санкциями принимаются и контрмеры, чтобы поддержать бизнес. Назовем некоторые из них. В отдельных случаях не будет штрафов за невыданный покупателю бумажный чек ККТ. Налоговые инспекторы учтут негативное влияние санкционных ограничений и при налоговом контроле цен, а также при согласовании соглашений о ценообразовании для целей налогообложения. Для экспортеров, наиболее пострадавших от санкций, продлен срок исполнения обязательств по полученным субсидиям по отдельным договорам. Новые контрольные соотношения Налоговая служба в очередной раз дополнила контрольные соотношения для показателей расчета 6 НДФЛ, а также справки о полученных физлицом доходах, Уделить внимание новым соотношениям нужно при составлении ближайшего расчета за первый квартал. Крайняя дата его сдачи 4 мая с учетом праздничных и выходных дней. Также дополнены контрольные соотношения к декларации по НДС. При подготовке декларации за первый квартал примите во внимание эти новые положения и не забудьте, что с этого периода действует обновленная форма отчетного бланка. Дисквалификация. Осторожно обновлен сервис налоговой службы «Реестр дисквалифицированных лиц». Сведения из этого реестра могут понадобиться работодателю, например, при заключении трудового договора с руководителем организации, ведь брать на работу гражданина с незакрытой дисквалификацией нельзя. Напомним, руководитель, дисквалифицированное лицо – это и признак недобросовестности контрагента. Налоговый прогноз. Президент поручил правительству расширить ассортимент товаров для детей, включенных в рекомендуемый перечень непродовольственных товаров первой необходимости, а также в перечень товаров, облагаемых НДС поставки ставке 10%. На 2022 год расширен доступ к социальным контрактам для безработных. Доход безработного, уволенного после 1 марта этого года, не будет учитываться в доходе семьи при оценке его права на заключение этого контракта и о мере для потенциальных безработных. Воспользоваться услугами региональных центров занятости теперь смогут и те, кто находится под риском увольнения, переведен работодателем на неполный рабочий день или отправлен в неоплачиваемый отпуск. Новости Москвы. Утвержден пакет антикризисных мер для застройщиков и арендаторов городской недвижимости земельных участков и нежилого фонда. Это в том числе мораторий на повышение в 2022 году ставок арендной платы и отсрочка по уплате арендных платежей за второй квартал 2022 года. С 23 марта по 30 июня идет прием заявок на получение грантов для открытия новых точек быстрого питания, опять же в Москве. Сумма грантов составит от 1 до 2,5 миллиона рублей. Претендовать на них могут организации и предприниматели, зарегистрированные не менее чем за год до подачи заявки. В апреле организации, выпускающие новые продукты, технологии и программное обеспечение, смогут подать заявку на участие в программе пилотного тестирования инновационной продукции на сайте московского инновационного кластера. Приглашаем вас на очередной вебинар, который состоится 1 апреля. Тема вебинара «Практика консультантов. Горячие темы».